пятая часть пятая часть решения задачи D17 мы определили значит, как мы определили внешние силы и моменты которые действуют определились как мы будем определять кинематические характеристики тела то есть ускорения, скорости и так далее угловые линии и определились как мы будем определять значит, что моменты Инерции относительно там, оси и так далее. Относительно центробежные моменты инерции. Массу. Мы записали из данных от табличных, что массу цилиндра и конуса. Соответственно, их моменты инерции. Вспомнили теоремы, которые используются. Потому что не всегда вот, в таблицах, например, даются относительно осей, которые проходят через основание конуса. А нам нужно через центр масс То есть параллельно сдвинутую Значит, мы должны будем применить теорему Югенса Штейнера. Далее у нас э, мы вычисляем вот эти моменты инерции относительно осей, которые проходят через значит, оси симметрии там и в плоскости перпендикулярной основанию цилиндра и конуса. А у нас в задаче, где рисунок, у нас это эти оси они повернуты относительно наших осей X и Y. То есть вот оси цилиндра, соответственно, а вот наши оси. То есть, ну, там они повернуты на какой-то угол и вот мы вспомнили какая применяется теорема для определения значит моментов инерции извиняюсь при наклоне осей при наклоне оси вращения относительно заданных осей вот эта формула вот то что мы должны использовать при решении этой задачи но я надеюсь что определение самих, самих моментов вы помните, прекрасно, то есть давайте для материальной точки я напомню, что у нас из себя представляет значит, полярный, вот материальная точка M, вот она находится на расстоянии значит, R, радиус-вектор от X, Y и Z. Соответственно, давайте мы изобразим вот так, вот так и вот так вот. Теперь давайте изобразим одну Одну грань переднюю вот этого параллелепипеда. Момент инерции полярной равен чему? Массу умножить на квадрат радиусом. То есть до точки О. Далее. Момент инерции относительно оси X равен массу умножить на расстояние до оси X. А расстояние до оси X это что? Вот это диагональ. Правильно? А это у нас что такое? Это Z координата, а это Y координата точки. То есть вот этот катит у нас равен чему? М. То есть, расстояние, квадрат расстояния до оси. Это, соответственно, будет y квадрат плюс z квадрат. Далее, момент центробежный, например, относительно плоскости x, y. Он равен m умножить на y на x на y, соответственно. То есть, вот у нас x координата, вот у нас y координата. Ну и что там у нас есть? Момент плоскостной иногда употребляется, то есть МЗ квадрат, но этого нам сейчас и не понадобится. То есть вот формулы, которые нам нужны для материальной точки. Если я говорю, у нас имеется дискретная, система материальных точек, мы это все суммируем. Если имеется непрерывное, то мы это все интегрируем по dm, то есть интегрируем по dm и так далее. Посмотрите, в общем-то, учебники. Да, кстати. Ну я лично брал вот отсюда. Это учебник. Беру из любого учебника по теоретической механике. Вы можете посмотреть. Ну, например, это же учебник, который, вот, пожалуйста, на г-лайбре. E то есть вы можете выйти на этот сайт, рекомендую, но правда нам надо записаться как, не знаю, как для свободного, я здесь как автор присутствую. Но студенты, наверное, ну, хотя если есть работы, тоже могут записаться, могут записаться, но это Ринцевская система Российского индекса научного цитирования. Вы можете выйти по моей фамилии, и вот в списке работ на e-library, говорю, вот увидите зеленым-зеленым цветом отмечено и у нас Вот лекции по курсу теоретической механики. Вы можете их скачать. И у вас будет вот этот вот, этот вот учебник, в котором вы можете посмотреть. И, кстати говоря, вот характеристики, которые я брал. То есть моменты инерции цилиндра, конуса, там, эллипсоида, тора, пирамиды и так далее. И можете посмотреть вот теоремы, которые я упоминал. Например, вот, кстати говоря, про центробежные моменты инерции, вот теорема это на 219 странице у нас, издано в Белгородском в издательстве Белгородского технологического университета вот у нас теорема, которую я упоминал то есть вот например это для поворота и так далее, то есть вот эти все теоремы, они э, ну полезны могут быть вам, ну точно так же как и определение, вот э, теорема кстати говоря о которую я упомянул, записал, то есть момент инерции относительно произвольно наклоненной оси от углы направляющих углы альфа, бета и гамма, и так далее. Вот здесь пошла у нас что, теорема Гюгенса штейнера То есть, вот если нужно, вы можете воспользоваться, например, я говорю, вот таким способом здесь вот в моей e взять, скачать вот эти лекции. Можете точно так же, кстати, если уж об этом пошел разговор, можете выйти на сайт какой там был, ком На сайт и вы можете перейти в каталог, например, или просто поискать по той же фамилии автора. Но ну, это вы можете уже приобрести, правда, за деньги, но если вы захотите. Ну, это если захотите, что называется. Ну, вот здесь вот мы кричали, вот теория механизмов машин, где она вот теоретическая механика. Вот здесь вот вот Доступ онлайн и так далее, и так далее. Вы можете посмотреть и это. Или задачник по теоретической механике. То есть вы можете с этим знакомиться. Ну, я говорю, это я рекомендую. Я пользуюсь этим, естественно. Он под рукой у меня. Вы можете воспользоваться либо вот указанными, либо любыми другими учебниками по теоретической механике. Ну вот, пожалуй, мы готовы. Теперь что сделать? Совершить вот эти три шага на практике. То какие три шага? Вот эти три шага. То есть, чтобы записать систему значит, уравнений, которые вытекают из принципа Даламбера, вот они. значит Сумма всех сил плюс сила инерции, соответственно. Сумма всех моментов плюс момент силы инерции. значит Мы определили все эти вот внешние силы и моменты. Мы знаем, как определить кинематические характеристики и знаем, как определить инертные характеристики движения. И нам остается все это теперь просто подставить в их соответственные места в формулах и вычислить вот эту систему уравнений с тем, чтобы ответить на вопросы задачи. Напоминаю, у нас в задаче спрашивалось определить реакции наших э связей, наложенных на тело наших опор. Подпятник в точке А и скользящая заделка ну, или как там подшипник, как названо а в точке Б. Ну что ж, давайте Посмотрим, как это будет действовать. Напоминаю, у нас, значит, вот если изображать векторно, ну, вот такие будут характеристики. Скорость у нас лежит в плоскости. В какой плоскости у нас лежит скорость? В скорости ускорения. Вот эти линейные характеристики лежат в плоскости x, и y. Ну, точнее, в параллельной е, не в нулевой, а в вот параллельной е, проходящей через центр массы цилиндра. Поэтому у них будут равны нулю вот эти z-координаты. А угловые характеристики, угловая скорость и угловое ускорение лежат параллельно оси z. На оси z лежат. Поэтому у них равны нулю x и y-координаты. То же самое касается, например, я говорил сил. Ну и соответственно я уже не выписывал, но xa напомню. Например. То есть xa будет... Давайте заменим цвет. xa будет иметь вот такой вид векторную. То есть x, а сам модуль, а здесь 0. 0. В координатном виде этот вектор будет представляться вот таким набором координат. Ну, аналогичный y, а z, a, x, b и z, b. Дальше давайте мы приступим к решению, наконец. Но в следующем фрагменте, повторюсь, мы будем как я говорил в первой части, отслеживает решения авторов, чтобы не уходить глубоко в математику. Это займет достаточно много времени, но я думаю, это будет достаточно просто сделать и вам самим. О расхождениях с авторами я уже говорил выше. Поэтому давайте в следующей части продолжим рассматривать решение авторское решение данного коллектива.